А, Ну давай, погнали Пойдем играть Продолжать прохождение Блэйр Вич Блин, вчера было стрёмно Криповенько Жутко Все как надо Ставь лойс Быстренько ставь лойс Этого видео Не забудь подписаться чтобы колокольчик там светился И жду тебя Жду на трансляции, да. <связывая> Погнали. Ой-ой-ой, как раз вот это вот, вот это вот место, куда вчера дошли. У меня шлицо красное стало. <связывая> Ох, жесть. Нажимаем кнопочку, чтобы продолжить угу. Дружочек Давай, ищи Давай рядышком иди Вчера ты убежал куда-то вперед? Блин, белый твою мать это что за это что это такое чё опять Точно oh, <уж>: we'll oh, we'll <H sinners> <manipulation> yeah, хватит, я пошел домой. Элис, докладывай, если что-то. Конец связи. Mm -hmm. Да мне Ach-, тут докладывать ничего. Так, у нас есть путь налево что-то похоже на стену от дома. Какого чего? Кого? Я точно в лесу? А я слышу, слышу. Like what? Like reinforced concrete. Foundations or uh, trenches. Trenches? there hasn't been any military presence in these parts. <repeat> <hurling> <ñas> <говор> <gun> <говор> Ellis, are you are you sure? I know what I'm seeing landing. Alright, alright. It's just. Yeah, we're gonna look for that campsite Куда ты там идешь? Куда ты меня ведешь, слышь? Иди сюда, Блять. Почему так крипово? Твои шаги тоже очень криповые, знаешь ли. О. фак я, я не знаю, мне стрёмно туда спускаться какой-то флэшбэк из сталкера спасите помогите ладно собрался собрался разобрался Вот здесь, Это... бункер? Я думаю, мы не узнаем. Так. Это что тут происходит-то такое? Как я должен понять, как мне открыть этот замок? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Я не понял, как мне взаимодействовать с замком. Я же все правильно делаю, нет? Блин, тут... Может быть, куча... Что-то есть подсказка какая-нибудь, а? Должна быть какая-то подсказка, слушай. Не может быть а, такого, что я подхожу к замку, а от него нет ключа и кода нет. Ладно, я понял, что мне сюда еще придется вернуться. Пойдем. Пойдем дальше. Стремное местечко. Блин, буллет, куда ты убегаешь постоянно? это лучше блин а мне машина ожидал найти арматуру тоже не ожидал найти не погоди, если это конфетная бертка, ты пойдет. должен поискать. Тут же кто-то мог быть. Пойдем, mm -hmm. Давай. Блин, опять в лес. б Ёп... твою мой Буллет? Кто ты нашел? Стоять, это... Я серьезно? Вполне серьезно. Нет времени. Да, нужно найти ребенка. Я не что его, и и там с вами случилось? Давай, тут должен мяч лежать Я уже понял, как с этим работать, блин Ну давай, булет. Покажи мне путь. Ones, Блин, почему я постоянно слышу какую-то фигню? It, да куда ты меня ведешь опять? Стремно тут. Честно говоря, я не помню пути назад. Самое стремное. По кругу. Ага, мы вернулись к машине. Блин. Чё? Мы не должны были вернуться к машине. Где ты есть? Where are you, buddy? Come, here, Come on, boy. Don't make me chase you. Heel. Bullet, where are you, Bullet? Где ты? Heel. Да где ты есть? Твою дивизию. Это что за херня? Ты тоже? Твою мать, это что такое? за что я ожидал какой-то каких-то скримеров но не таких Издевайтесь надо мной тут следите за поведением будет там. вот не скрывается опасность понятное дело Блин, стрёмно. Я понял тебя. Да, давай, давай. Ищи, мальчик. Кассета? Синяя кассета? Опасность называется. Думаю, я не знаю. Я вижу их. Стоит мне их разбудить, как они следуют за мной по пятам. Таращатся на меня. Свет их отгоняет Нужно оставаться на свету Где ты есть? Но это какое-то предупреждение Или что? Я пытаюсь бежать, но он не бежит А! хрен пошел? Шел вон, пошел вон, Сука, о, блядь. Так, что это было? Bullet. Так, куда ты меня ведешь? Стоп, где я? Почему я? Чё? Oh, like Сука. Свет. На звук ориентируемся. от света они отпугиваются я понял для чего была эта кассета это что такое М у меня была какая-то кассетка какая-то желе... железная дорога вагонетка чего кого так, рюкзак. Свет их хлебных крошек, да? Это вот это оно, да? Вроде бы. Четвертая кассета. Нет, это не оно. М -м -м. Так. камера если я the tape, я should be able to move the tree out of the way ё моё а вот опасность хорошо След из хлебных крошек. Угу. Ну, предыдущее видео должно было. Так, стоп. Я видел это на видео. твою мать отвали мост сломан я слушаю белое дерево о котором ты раскрою я ее нашел оно и правда тут Ладно. Пойдем. Давай, рядом. Смотрём на эту звуки. уже идти куда-то вот туда, по-моему. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Я не уверен, что я помню дорогу назад. Долго бегать не могу. Да и не бегаю я вовсе с фонариком. Блин, куда идти? Буллет, ты завел меня в какую-то дыру. Мне так кажется. Чисто случайно, да? По следу шли блин в кустах каких-то как ты меня пугаешь это есть Булет? так да вот к машине вышли отлично вышли к машине а ещё где-то рядом белое дерево. Блин, чуть не... Фух, не провтыкал. Блин, это офигеть можно? Так, тихо! Где вы? Эллис где, это не Ты я помочь. пришел. это слишком это you, Emmet! Need who needs me! No, I'm the only person who forest who is even remotely close to finding that kid. Пошел вон, пошел вон. Пошел вон. Что это за проклятое место? Что тут происходит? Кыш. Нет сигнала здоровье двигается Все, всегда не лучше не чем не стоять не на месте вот то кто не двигается 99 процентов выше шанс умереть пора пошевелиться это предупреждение о том что мне пора бежать только куда куда бежать а. Да. мне. Болт. Ты ж батон. Я бы хотел попасть в этот бункер, только я не знаю как. Here, так, подсказок я нигде не вижу. Но они должны быть. Где-то тут рядом должны быть подсказки. Либо мне пробовать, так, вот пробуем так, да? Еще нажимать надо, кстати, чтобы открылось? Хорошо. Я на записи это вырежу, я понял. Так. Серьезно? Я сделал это? Да ладно, я думал, еще столько же буду стоять, колупаться. О, oh, фак. Это еще что такое? Что это за бункер? Так, что-нибудь кроме рации есть? Тут явно... Что это за снаряды? боеголовки запись они здесь уже так долго что уже забыли кем были раньше едва живые едва в сознании даже если кто-то придет между <coughs> даже если кто-то пройдет между ними они не заметят они ничего не слышат они практически слепы движение привлечет их внимание если подойти слишком близко Но только свет их взбудоражит свет причиняет им боль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 и чё что я должен слаб подключить ну-ка то есть ну я походу зашел сюда сильно рано ладно Я прям не знаю, что с ним делать, а? Он меня пугает наравне с этими тварями. Блять, чё вы такие громкие, криповые писец! Так, будет. куда мы можем сходить? Мы можем сходить вот сюда. Мы можем сходить вон туда. Там мы выйдем к машине, правильно? Ты что-то унюхал? Дружочек. Тихо. Если... Если просто стоять и слушать эти звуки, вы же с ума сойти. Иди ко мне Давай рядом Так, в прошлый раз мы сюда пошли и вышли к машине Или нет? Эй, бай, что враг? В чем дело? Ты не хочешь туда идти? Так, там машина. Там дерево. А там что? Что тебя там пугает? Блять. Я понял. Ну, похоже, что там что-то нужное. Будь со мной рядом просто. Просто будь рядом, дружок. Дружочек. Какие-то камни. Чего? Чего? Кого? Брусь отсюда. Okay, вот оно что. Мэтьюс. Стопэ, сколько фоток мы нашли? Пятерых ребят? Там на какой-то картинке было пятеро их. Мэтьюс, Ольга. Ко мне иди. Будь рядом. Давай. Хм. машины тропа куда-то камни ветки <свы> <свы> <свы> ладно давайте полазим тут поищем что-нибудь это странно какой-то закуток реально Я не могу забраться, наверное. Не могу. Угу. Ясно. Понятно. Кого? Блин, я заблудился тут уже конкретно этот дуб стоп мы туда я же шел от вот этой машины в ту сторону правильно или нет Ч за фигня Вроде бы от этой машины. Может и не от нее. Стоп, да, это машина шерифа. Чего? Сейсилайт. Ах. Эмит, я знаю, что ты там. Пожалуйста, ответь мне. Эмит? Come in, Эмит. Я знаю, что ты там. Я только что нашел твою машину. Come on, Эмит, говори со мной. Спасибо за сапочку На ютубчик Точно? Этой машины не было? Чтобы мне такого дать Так, стоп Что у меня в рюкзаке есть? Кожаный кошелек. хорошо, hey, Предсказание. Ты совершил ужасные ошибки. Назад дороги нет. Помни, сделанного не воротишь. Прими свои новые обстоятельства. Поймай ветер перемен в паруса. Чтобы понять, что с тобой происходит, загляни глубоко в бездну. Только тогда ты увидишь великий замысел. Совет. Готовься к неожиданной встрече с прошлым. Счастливые числа. 47, 52, 85. А, ну теперь все становится на свои ме места. Улика, записка, фото, рисунка. Раз, два, три, четыре, пять. Фото Питера. Резанная фигурка номер один. Номер два. Фото Питера. Мариус Г. Ольга, Артур, Матиас Г. Питер пятый. Питер был пятым. М -м -м, вот оно чё. Фигурка один, фигурка два, фигурок мало нашел. М -м -м. Собачий корм. Ну, давай, дружочек, кушай. Ты не ел дня три? Я тоже. Судя по тому, сколько мы тут лазим. Так. И сюда. Тут эти мрази лазят. Пойдем посмотрим, что в этой стороне. Я реально не знаю, что... Что мне делать тут? Не Что за бункер, блин? Я сюда уже шел. Стоп, я правильно, я сюда шел. Машина была. Кого? Я ухожу туда и возвращаюсь Я сюда? Живая. Чё? Чё? Эй так локация зациклена Ясно Значит у меня путь есть только в сторону Я не знаю дерева Бункер, дерево Что-нибудь еще? Но раньше это была другая машина, та разбитая. А теперь это машина шерифа, тут явно что-то не так с головой у ГГ. Полная ГГ. <реклама> так, хорошо, найдем ли мы выход из этой лощины? блин у меня мы тут лазим Мне кажется, очень кого почему она шевелится Какого черта? Это что такое? Мне пытаться прикоснуться к этому не нужно, я надеюсь. я уже пару раз вступил. Так тихонечко. Аккуратненько. Булет, давай рядом. Что на что ты лаешь? Тихо. Что, давай. Что? что ты нашел? Давай. Что? Это еще кто? Томас, еще один, Томас, так, я нашел 5 фоток, и появилось еще в принципе пятеро людей на карточке, 5 фото, Так, ну можем уйти сюда. Попробовать, по крайней мере, сюда выйти. Есть Потому что я больше не знаю, куда еще идти. Будет давай Иди за мной. Кого? Ва да что за фигня? Это же то место, где было заваленное дерево. Почему я сюда попал? Что-то еще мне нужно сделать. Явно. Скорее всего, мне нужно забрать отсюда. кто вот ей надо было пожрать, а очень интересно. Да? Mm. Так, камера. Смотреть пленки. Hmm. а ну то есть можно в принципе не используя фонарик использовать а Ночное видение на камере, но у нее садятся батарейки. Больше, что... вот полигон, мне нужно какую-то фигню электрическую, электрическую. найти. Так. То есть мы теперь тут не можем пройти, да? Мы вдвоем не можем пройти. Мне походу нужно из вагонетки этой вытянуть что-то. Ну как мне кажется. Из электрощитка. Ммм, что делать-то? Ну что, наверное, пожалуй, на этом мы и закончим. Мы обследовали полностью эту локацию засыпленную. И в следующей серии я возьму, достану нужный элемент. Да как достать тебя? В общем, в следующей серии мы найдем, что нам нужно сделать э, в бункере. Подписывайся, ставь лойс, э, не забывай приходить на стримы. Пока, до новых встреч.